Еще с первого курса вы знаете, что когда формируется зигота, и эта триединая конструкция, которая состоит из генетического материала матери, из генетического материала отца, кое представлено, как говорят нам мудрые мужи, биологи, генетики, состоит из абсолютно равной величины отцовского и материнского материала, претерпевает определенные изменения в течение 9 месяцев развития посредством третьей силы, которую в оккультизме называют душа, мы называем ее ⁇ Я есть ⁇ то есть некая информационная программа, которая руководит всем этим процессом. И тем более сильна эта программа, тем более она мощна тем более она свободна в относительно принадлежности и привязанности к какой-либо системе, тем в большей степени она может дирижировать этим процессом. У матери и у отца огромнейшее количество генетического материала. То есть в молекуле ДНК хранится вся информация всего рода с момента зарождения вида Homo sapiens с момента появления у человека этой информационной структуры под названием душа. И вот эта вся огромнейшая информация комбинируется, перепаковывается, рассортировывается в первоосновах системой души. Если душа сильна, то она это делает сообразно своему техническому заданию. Техническое задание, как мы с вами вчера уже упомянули, это не Жесткая инструкция ⁇ это такая как, действительно как пунктирная линия. Она как бы предполагает, неплохо бы, чтобы в этой жизни, вот по этой связке, был наработан какой-то вот дополнительный опыт. Но когда ребенок приходит в этот мир, ни одной жесткой связки между первоосновами у него нет. Возможно, будет распределена иерархия. В том случае, если, например, человек пришел по каналу Феба, вот там... Эта иерархия может быть распределена, что вот круги третьего, первоосновы третьего круга да, будут зависимы от первооснов второго круга, а первоосновы второго круга будут зависимы от первооснов третьего круга. Это благо большое для фебов, потому что им не, приходит тратить, не, приходит время, не приходится тратить много времени для того, чтобы сформировать эту иерархию в жизни. Да, то есть они, у них как бы вот это вот понимание есть изначально, да, что вообще ты пришел в мир, где эта иерархия все равно есть. Поэтому чем быстрее ты с этим вопросом смиришься и утвердишься в этом понимании, тем легче тебе будет достигать результата. Но есть несознательные дионисы, которые отчаянно упираются вот этому пониманию. А все почему? Потому что Дионис смотрит свою линзу гораздо чаще, чем это делает ФИП. Феп в основном, его взгляд, направлен на второй круг, на круг силы социального мира, потому что второй круг это круг социального опыта. То есть третий внутренний круг это круг личного опыта, второй круг это круг социального опыта. Дионисы же смотрят исключительно в третий круг, и социальный опыт окружающего пространства для них первое время не является чем-то более значимым, чем опыт личный. И, собственно говоря, в этом свойстве они абсолютно правы, потому что когда человек в этот мир приходит, и его зигота, приобретает уже окончательные формы, вот эти окончательные формы и иерархию совершенно не предполагают. Все первоосновы вот так вот перемешано, это вообще какую-то дикую комбинацию, вот, на которой даже отдаленно не видно вот этой схемы трех кругов. Вот совсем не видно. Да? То есть это какое-то созвездие такое, да? формула, да? Вот кому, кому как удобнее воспринимать. Вот так и можете этот вопрос видеть. Но все начинает... Виды изменяться, когда человек сталкивается с социальным миром, и эти два круга в нем начинают бороться. То есть, по идее, это два равнозначных круга. Их пересечение это совмещение социального и личного опыта, личное познание социального мира. И, как вы сами понимаете, если два круга друг на друга наползут совершенно, это значит, что личный опыт полностью познал социальный, а социальный опыт нашел подтверждение в личном. Но такого бывает крайне редко, потому что иерархия эгрегориальная говорит, что они не могут быть совмещены. То что дурак? как они могут быть совмещены, один выше, другой ниже. Если ты будешь их совмещать, это в любом случае тебе не на пользу. Почему? Потому что мы же тебя поглотим, мы же больше. И вот фебы, в принципе, с этим соглашаются сразу, они говорят, да, социальный мир больше, чем мы личные. И я, наверное, буду танцевать от этих позиций, да, чтобы не потерять личное, я соглашусь, хорошо. Да, я соглашусь, социальная больше. Дионисы с этим не соглашаются до тех пор, пока им не переломают самую последнюю косточку на пятке. Коих там, как выясняется, там 50 с чем-то, 53-54, ну, в общем много в стопе человека костей. Да, вот пока они себе не сломают последнее, пока они не испытают всю боль взаимодействия с окружающим миром, да, когда отдавливаются не только мозоли, а дробятся кости, вот, не согласится он с этим положением и будет упрямо совмещать личное и социальное, приравнивая второй круг к первому. Это постоянный, бесконечный конфликт, и у Диониса остаются -то, возможности только одни. Либо абсолютно замкнуться в третьем круге, максимально не контактировать, игнорировать, абсолютно игнорировать круг второй, ориентируя взгляд на круг третий, потому что он тоже присутствует, и круг этот метафизический. И опять же, в системе первооснов, если вот так вот изначально смотреть, то он абсолютно равнозначен. Как второго, так и третьего круга. Это такие три круга абсолютно равные, которые могут пересекаться друг с другом, и это пересечение будет говорить о том, что личный опыт, социальный опыт и метафизический опыт нашли на этом пересечении какую-то точку объединения. Дионис будет стремиться личный опыт подсунуть под метафизический, наглухо игнорируя социальный, наглухо игнорируя. А Феб, в свою очередь, будет стараться социальный опыт подсунуть под метафизический, наглухо игнорируя личный. До определенного момента, пока ситуация скажет, ну хорошо, ты это сделал, но есть еще непознанное. Для Дионисов это социум, а для Фебов это внутреннее личное состояние. И тебе в любом случае придется их соединять. Но пока они находятся в иерархической зависимости друг друга, это соединение всегда будет связано с поглощением, с растворением, с доминированием высшего над низшим, с управлением и перепрограммированием. Сообразно того, что в, иерархии, в личной иерархии является главным, а что второстепенным. Мы с вами сразу, коллеги, должны понимать, что никакая из этих позиций не является однозначно идеальной. Любой перекос, что дионисийский, что фебовский ведут к усеченному опыту. Усеченный опыт это нераскрытый крест стихии. Нераскрытый крест стихии это всегда эгрегориальная зависимость. Просто у дионисов, как вы знаете, она будет идти от профессионального уровня стихийных, стихийной иерархии и ниже, а у фебов от профессионального и выше. То есть феба всегда будет ориентирован на высшие эгрегоры, религия, государство, социальные институты. То есть такие системы, которые делают выводы. Дионисы же в свою очередь будут ориентированы на профессиональный эгрегор, на стихийный эгрегор и на эгрегор родовой. Так им проще сохранить мировоззрение, что главное, личное или социальное. Когда мы с вами работать будем с первоосновами, мы будем стараться избавиться от этого перекошенного состояния. Почему? Потому что оно является основанием для того, чтобы крест стихий стал уязвим. И чем больше вам приходится прилагать усилий для того, чтобы его удерживать, тем в большей степени это является показателем, что Дионис взял верх или Феб взял верх над тем, что я Есмь, что не имеет никакого отношения ни к Дионисийскому пути, ни к Фебовскому пути, потому что это всего лишь пути, но не ты сам. Полагаю, я объяснила более чем понятно. Но вернемся все-таки к формированию. Вот зигота, вот она сформировалась. И программа души, если она сильная, она начинает выбирать из себя, из матери, из отца некие информационные аспекты в виде опыта, скопленных алгоритмов достижения результата, распределяя их по первоосновам. она Занимается наполнением информационных, но никогда связыванием. Никогда связыванием. Когда ребенок приходит в этот мир, первоосновы у него заполнены каким-то образом, насколько эта программа души справилась в течение 9 месяцев с подобным заполнением, насколько Мать и отец были в этом отношении свободны от каких-то религиозных систем, и эти процессы не вмешивались. Потому что если матушка в течение 9 месяцев стоит на колени в храме, поверьте, на ребеночке это отразится. И если Батюшка да, делает приблизительно то же самое, поколачивая свою ненаглядную супругу по причине того, что ему религия так велит, дабы не расслаблялась женщина. Ибо каждая из них змея, как написано в Коране, ну, уже если в Коране-то написано, значит, верно. Вот, так что вот змея надо жало вырвать, и зубы тоже заранее. заранее да. Вот Если такого вот не происходит, родители вменяемые, да, то есть они ребенку делают свободное, свободное развитие и режим наибольшего благоприятствования в рамках свободы личного предпочтения души, то более или менее наполняются первоосновы так, как регулирует душа. Правда, есть исключение, конечно же, что приходит этот мир молодая душа, в которой программа. Наполнение очень проста. То есть она точно знает, что она пришла жить. Она смотрит на первооснову жизни и говорит: ничего больше не вижу. Вот я вижу ее, и вот она меня интересует. Понятно, что она, она будет трястись, она будет пульсировать, да, но не взгляд на все остальные это не значит, что они не будут заполняться. Этим будут заполняться генетические программы матери и отца, которые. В лучшем случае будут атеистами, да, которые и, и не связанными никакими социальными нормами. Ну, так не бывает. Даже если родители атеисты, они все равно живут в государстве, они все равно живут среди людей, они все равно живут в семьях. И это социальный опыт, который женщину делает очень уязвимой, потому что она уже в этот момент начинает бояться не столько за себя, сколько за своего ребенка. А страх, вы сами прекрасно знаете, что делает с женщиной страх. Ну и не только женщина, с любым человеком. Таким образом, вот это вот регулирование, вот это дирижирование наполнению первооснов к моменту прихода человека в этот мир. Он делает первый вздох, и с этого момента система как бы считается вздав, вставшей, линза кармы ноль начинает кристаллизоваться, она уже не такая мягкая. Пока у ребенка открыт родничок, она еще мягкая. И вот пока ребенок не столкнулся с социумом, а это происходит в тот момент, когда родничок зарастает раз, а с другой стороны, когда он говорит свое первое слово на том языке, в той культурной среде, в которой он родился. И вот этот момент начинается кристаллизация. Кристаллизация нужна для чего? Для того, чтобы обеспечить защиту. То есть, если, например, птенцы выходят из скорлупы, и для них это является фактом рождения, то фактом рождения для человека является облачением своей линзы Карманоль в скорлупу, чтобы ее больше никто не тронул. До определенного момента, пока этот процесс не начнет вестись немножко другими силами, то есть силами, которые входит в человека в момент раскрытия сахасрары еще раз. Это происходит в момент, например, какого-то религиозного экстаза. Да, так бывает, да, когда человек соединяется со своим богом. Да, вот в этот момент происходит раскрытие. Это происходит в момент каких-то метафизических абсолютно иррациональных духовных откровений, да, которые каждый человек хоть раз в жизни, но непременно переживал. Это происходит в процессе удивительных сновических например, путешествий каких-то, то есть ну, вот у каждого абсолютно свое. Вот когда раскрывается сахасрара, скорлупа с первооснов снимается. И эта скорлупа на самом деле, вот это вот закостенилась, вот эта вот жесткость, коллеги, это ваше спасение. Это э, то благо, которое вы имеете от того, чтобы эгрегориальная проекция в будхиальном теле не отразилась на линзе карминоль. А обратно, Обратный ход возможен. То есть обратный ход, допустим, линза кармы ноль должна проецироваться в будхиальное тело. Но когда будхиальное тело в линзу кармы ноль минуя я есть, это будет очень плохо. Поэтому, если не эта скорлупа, то эгрегоры бы давно, давно уже перепрограммировали вашу суть саму суть под себя. Но они, по счастью, могут программировать только будхиальное тело. Что дает такое программирование? Прежде всего, они регулируют вот этим самым триггером переключателем. Пойдет какой-то опыт формирование линзы или не пойдет. Поэтому вы можете брать какой угодно опыт, опять же, да, но если вас заставляют бесконечно повторяться, повторяться, повторяться, линза просто его не возьмет, а будет какой-то новый опыт вами и получен. и Грегор, если этот вопрос распознает, он просто переключает триггер и эта информация ну не доходит. Да? Она застревает где-то на ментале, в ментале ее подчищают, подтирают, в каузальном теле формируется, ай какой ты негодяй, как же ты смел так поступить, еще раз так поступишь, получишь нагоняй большой от большого брата, папы там, и, так далее, и прочих родственников. И таким образом в линзу ничего не попадает. Поэтому очень часто бывает, что человек из воплощения в воплощение, словно как белка в колесе, потому что он не дозаполняет свои первоосновы. Но происходит более худшая ситуация, когда человек посвящаемый в младенчестве посвящаемый в какие-либо религиозные системы. В этот момент формируется на саранка, да, во время крещения до сорокового дня у христиан. Да, на восьмой день обрезания у иудеев, у буддистов свое посвящение, у мусульман свое, тоже связанное и с обрезанием, и с определенными дополнительными ритуалами. У каждого они происходят в свое время, и это время очень важно для самого эгрегора. Все эти ритуалы возникли не напрасно. А практика такая, чем старше эгрегориальная система, тем раньше она должна посвятить в себя своего адепта, тем моложе эгрегориальная система, тем больше, больше люфт она дает как бы для приобретения личного опыта. А все почему? Потому что ей нужно, что называется, наверстывать упущенное, да? а личный опыт по сути да, и право человека пользоваться стихийными своими силами является как раз и предметом приложения, предметом приложения эгрегориального интереса.